Здравствуйте, Андрей Андреевич, вы раньше занимались регрессивным гипнозом. Смотрела ролики сеансов регрессивного гипноза, там рассказывали, что душа после смерти представляется перед судом, существует ли таковой, я такого не говорил. Есть ли уровни, на которые высший суд распределяет души, нету. Также рассказывали об интерферентах, которые вредят человеку еще при жизни. Расскажите, пожалуйста, что делать человеку при жизни, чтобы после смерти... Я хочу вам сказать, что не нужно на меня цеплять погоны не мои. Я раньше занимался регрессивным психозом, да, гипнозом, хотя психоз ему больше подходит. Но хочу вам сказать, что я не рассказывал о том, что душа после смерти идет к какому-то суду. Это не так. Если я это где-то говорил, я ошибался, это неправильно. На прошлом вебинаре пятничном я об этом рассказывал. Но могу сказать, что